Теперь в данном уроке немножко поговорим глобально, как вообще устроен мировой финансовый рынок, какая есть некая классификация тех областей, которые включены в вот, мировой финансовый рынок. И в дальнейшем уже перейдем к частностям, перейдем к биржам, уже непосредственно к тому рынку, который нас больше всего будет интересовать. Нашел я такую, э, составил схему, очень много различных схем, правильных, неправильных. Конечно, нельзя все вот прям четко вот разделить на такие группы. Но вот в основном можно поделить мировой финансовый рынок на 5 основных групп. Первая группа, она занимает как раз самый большой процент в, в капитализации. То есть больше всего денег проходит на валютном рынке. Или так называемом рынке Форекс. То есть это рынок, где происходит обмен валютами различных стран. После отмены золотого стандарта, 1971 году на доллар как раз вот этот рынок получил основное свое развитие и активно развивается потому что любые операции между странами они требуют изменения требует обмена валюты потому что нужно как-то валюты пересчитывать нужно как-то за товары услуги рассчитываться вот этот валютный рынок он делится на четыре основные группы по своему направлению операций это торговые операции это непосредственно ради чего он создавался и он просто необходим. То есть это обмен валюты при совершении торговых операций между различными странами, которые оперируют различными валютами. Вторые, вторая группа это спекулятивные операции. Это спекулянты, которые позволяют дополнительно создать ликвидность на этом рынке, чтобы было проще на нем работать. Но они работают только на получение выгоды, от краткосрочных каких-то, ну, может быть, и долгосрочных операций на рынке. То есть по покупке пытаются выиграть и заработать на различных, на различии движений по различным валютам. Спекулянты играют на разнице в росте различных валют. Если какая-то валюта укрепляется, они ее покупают. И валюту, которая, на, наоборот, подвержена инфляции, они ее продают. То есть вот на э, спрейде между различными валютами. Следующий тип операций – это хеджирующие операции. Как правило, они необходимы тем, компании, которые производят товары в одной валюте, в одной стране, где одна валюта присутствует, а продают другую страну за другую валюту. Вот эта вот разница, чтобы не попасть на то, что за время того, как товар будет произведен там, и отгружен, не попасть на то, что валюта какая-то подешевеет и подорожает, они совершают хеджирующие операции на валютном рынке. И следующая функция это регулирующие действия. Как правило это выполняют там центральные банки. Там есть в Америке федеральная резервная система. То есть они пытаются как-то в случае необходимости могут выйти на валютный рынок. Провести какие-то дополнительные покупки валюты. Или наоборот продать валюту. Чтобы регулировать вот этот сгладить какие-то возможные спекулятивные резкие волатильные движения. То есть это самый большой рынок. И как правило сложно очень оценить именно вот сколько там вот сегодня, сколько завтра, но это миллиарды долларов ежедневно. Второй рынок, который можно выделить, это рынок инвестиций. Это, как правило, долгосрочные инвестиции крупных а, транснациональных корпораций, таких как а, Pepsi Cola, Coca-Cola, как Microsoft. То есть это компании, которые инвестируют и вкладывают деньги в производство по всему миру. Делятся они, как правило, на две части. Это материальные инвестиции, то есть это вложение в какие-то материальные активы, непосредственно производство и нематериальные, то есть развитие неких информационных технологий. Эти две параллельные области они развиваются, и это и вложение вот таких крупных инвестиций позволяют непосредственно контролировать деятельность компании, в которую они вкладывают деньги. Это может быть и создание офиса в другой стране. В связи с развитием этого рынка также появляются некие зоны, офшорные зоны, которые пытаются привлечь, вот эти деньги пытаются привлечь иностранный капитал. Страны, которые дают какие-то послабления, и это сразу стимулирует поток денег в эти страны. Наверное, самые лидирующие положения вот в этом рынке инвестиций можно назвать корпорации, которые находятся в США изначально, американские корпорации. Вот. Великобритания, Китай, наверное, Япония, вот такая четверка. Наверное, вот эта вот четверка стран вкладывает наибольшие деньги в рынок инвестиций. Следующая группа, которая входит в мировой финансовый рынок, в мировую финансовую структуру, выделяет рынок ценных бумаг или фондовый рынок. Тут иногда возникает путаница с терминологией, но вы должны понимать, что рынок ценных бумаг, иногда его называют фондовым рынком, включается сюда. Акции облигации и сюда же входят деривативы так называемые производные инструменты, которые связаны с акциями и с облигациями. То есть деривативы зависят от базовых активов, к которым они привязаны, то есть к акциям, к облигациям и их поведение зависит от поведения вот этих базовых активов. Именно рынок ценных бумаг мы будем подробно изучать в следующих уроках. И именно рынок ценных бумаг позволяет нам Выходить на него, покупать вот некие ценные бумаги, которые позволят нам создавать вот этот пассивный денежный доход. Пассивный денежный поток. Следующая большая группа это кредитный рынок. Здесь всегда задействован центральный банк, который может заниматься эмиссией денег, выпускать ее или наоборот изымать деньги из оборота. Участвуют здесь коммерческие банки, также юридические физические лица. То есть все вот это представляет собой кредитный рынок. Естественно, все эти группы, они взаимосвязаны. Но вот кредитный рынок, он завязан именно с выдачей кредитов и регулированием этих, этого кредитного рынка. То есть в каждой стране есть какой-то центральный банк, есть какой-то регулятор, который каждый вот этот рынок контролирует. Ну и, наверное, на текущий момент самая маленькая группа по капитализации это рынок страховых услуг, но наоборот с каждым годом он занимает все большую долю, потому что любые действия, любой выход в какую-то область и любой крупный бизнес обязательно завязан с рынком страховых услуг, потому что это важно, особенно если выходят в какие-то страны, где подвержены каким-то форс-мажорным, может быть обстоятельством, это может быть, это могут быть как климатические условия так и политические моменты. И здесь необходимо страхование, чтобы вложение вот эти в определенную экономику, в определенный бизнес был застрахован в какой-то мере. То есть вот приблизительно так выглядит мировой финансовый рынок. Как я уже сказал, мы в большей степени будем заниматься рынком ценных бумаг. Давайте еще рассмотрим одну схему. Это разделение мирового финансового рынка по срокам взаимоотношений. По срокам взаимоотношений мировой финансовый рынок можно разделить на две части. На денежный рынок и на рынок капитала. Вот к денежному рынку относятся все операции, которые происходят и завершаются в течение, взузить на одного года. То есть до одного года все это считается денежным рынком. Сюда входит такая групп, крупная группа, как учетный рынок. Это некие краткосрочные обязательства, частные векселя, казначейские, то есть государственные векселя все, что имеет сроком обращения до одного года. Сюда же входит валютный рынок, потому что все эти операции тоже, как правило, имеют и носят краткосрочный характер, и межбанковский рынок отдельная группа это краткосрочные суды, суды до одного года. А рынок капитала здесь уже включается рынок среднедолгосрочных банковских кредитов и рынок инструментов собственности – акции, долговые инструменты, облигации. И сюда же рынок производных инструментов деривативов. Вот серым как раз выделена та область, которая нас больше всего будет интересовать.